Всем привет, дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, я продолжаю проходить Geometry Dash версию World, и это уже второй уровень под названием Beast Mod. Не обращайте внимания на количество попыток, так как я еще давно просил снять девушку прохождение, потому что мне было лень, плюс это версия для новичков, а я хотел, чтобы она попробовала реально поиграть в эту игру, и вот что из этого получилось. Let's <laughs> go. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем уровне.